Контакт. Я его, я телефон перезагрузил. Все, отлично, мы подключились. Уважаемые коллеги читатели, добрый день. Воскресенье 11 часов и, как всегда, я с вами, профессор Пучков, в прямом эфире, чтобы отвечать на ваши вопросы. Одновременно мы начали, так сказать, беседу в трех соцсетях, как всегда, это в Инстаграме, это в ВКонтакте и это в Телеграме. Это дает нам возможность охватить как можно больше участников, кому-то удобнее в одной соцсети работать, кому-то удобнее в другой. Поэтому я иду вам навстречу и сразу собираю всех, что мы можем, так сказать, себе позволить на данном этапе. Хочется отметить, потому что вопросы задают сразу, что я работаю в Москве, в швейцарской университетской клинике. Это клиника хирургического профиля. Мы работаем только, так сказать, с выполнением оперативных вмешательств и с обследованием пациентов. Как правило, значит, наши профили – это основное гинекология, все спектры оперативных вмешательств, которые я провожу при миоме матки, при эндометриозе сложных формах, при пролапсах эндометрии, при раке шейки, раке матки кистах яичника, то есть всевозможные, всевозможные так сказать, формы, которые встречаются в гинекологической практике. Далее мы проводим оперативное вмешательство и в колоректальной хирургии в основном это касается рака прямой кишки, рака ободочной кишки. Выполняем операции по поводу геморроя, так сказать, всевозможных свящей прямой кишки. Дальше в общей хирургии это всевозможные оперативные вмешательства по поводу паховых и вентральных Крыш – это а, всевозможное оперативное вмешательство по поводу проблемы в желчном пузыре. Да, я делаю лапароскопические холецистектомии как через несколько проколов стандартно, так и через один порт и транс. Вагинально – это оперативное вмешательство на селезенке, на надпочечнике, на пищеводе, при грыже, при охлазии, на желудке, при всевозможных образованиях. То есть это оперативное вмешательство и а, так сказать, в урологии при раке. По почке и всевозможных образованиях. То есть, это огромный обширный спектр оперативных вмешательств, которые выполняются брюшной. Полости. Клиника владеет и оперативную вмешательство регулярно проводит по поводу ортопедических проблем. Это артроскопия коленных, тазобедренных суставов, плечевых суставов. Это эндопротезирование суставов, то есть пересадка суставов. Вы можете обращаться и делать эти оперативные вмешательства. Это огромный большой пласт по пластической хирургии и реконструктивный, То есть это все оперативные вмешательства на лице, на молочной железе, на брюшной стенке, абдомене, либо акцией, то есть вот всевозможные коррекции этих всех состояний мы в нашей клинике делаем. Плюс оперативно мешается на щитовидной железе, как при доброкачественных, так и при злокачественных заболеваниях на Молочной железе, то есть огромный большой спектр оперативных вмешательств, которые выполняются. И особенность нашей клиники является то, что мы можем делать симултанные оперативные вмешательства, то есть одновременно выполнить несколько оперативных вмешательств по поводу разных ваших проблем. То есть за одну анестезию можно выполнить оперативные вмешательство и на брюшной полости, и на брюшной стенке, и на молочной железе. То есть всевозможные комбинации этих оперативных вмешательств. Позволяет нам и оборудование, которое у нас есть, и анестезия хорошая, которую мы владеем, и тот спектр хирургов и всевозможных специальностей в нашей клинике, которые могут оказывать эту помощь при больших, обширных оперативных вмешательствах. Это очень важно. Значит, швейцарская университетская клиника, Москва, многопрофильная клиника, в которой можно делать большое количество разных оперативных вмешательств. Что касается меня, у меня 5 с... Специальностей, то есть это по хирургии, по пластической хирургии, по гинекологии, по колоректальной хирургии и по онкологии. То есть эти все оперативные вмешательства я провожу, и выполняю, делаю. Значит, записаться ко мне на консультацию можно по телефону 985-222-1087. 985-222-1087, это моя помощница Ольга, которая ответит вам на все детали, запишет вас на консультацию, если нужно, так сказать, запишет на все обследования, которые нужно сделать перед оперативным вмешательством. Вы мне можете напрямую написать на мой личный электронный адрес пучков.кв.собака.мейл.ру. Если у вас большое количество исследований, то оптимально, конечно, писать на электронный адрес, потому что там легче читать и проглядывать документы бывают, что присылают 5, 10, 15, 20 листов. Да, естественно, что это нужно читать, это нужно время. И лучше, чтобы это было в хорошем качестве. В электронке это читать легче и лучше. Пучков КВ, Собака, Mail.ru. Я читаю сам и отвечаю сам. Вы можете написать и в личку, как в Инстаграм, в Директ, так и в Контакт я отвечаю, и в Телеграм. Да, то есть во все эти соцсети вы можете писать. Поэтому мы имеем контакт с вами через соцсети, мы имеем контакт с вами напрямую через электронку, и вы можете позвонить по телефону моей помощницы и записаться ко мне на консультацию. Еще раз, телефон 985-222-1087. Вот. Сегодняшняя тема нашего прямого эфира – это ответ на всевозможные разные вопросы. Мне понравилось в прошлое воскресенье, что вы мне задавали огромное количество вопросов, вот, и а, мы сумели с вами хорошо поработать, я на все эти вопросы ответил, мы в течение часа вели а, диалог с вами, и я думаю, что есть смысл, а, так сказать, в этом формате сделать и сегодня, вот. но может быть маленькое вступление, пока вы собираете вопросы, и собираетесь со своими мыслями, хотелось бы рассказать несколько слов о миоме матки. А, я в пятницу выложил сториз а, а, в инстаграме, да, и он ушел и в контакт, вот о том, что, так сказать, ну, как я делаю большие оперативные вмешательства при сложных миомах матки. И были удалены узлы общим объемом там 45 сантиметров. И вы видели о том, что мы сохранили орган, всего один единственный шов на задней стенке матки. Хотя было три больших узла по 25 сантиметров и один узел 10 сантиметров, которые располагались за брюшина из шейки матки с боковой стенки матки в области сосудистого пучка и где проходит мочеточник, да, то есть пациентка долго не шла на оперативное вмешательство, потому что ей предлагалось только радикальное оперативное вмешательство по удалению всех репродуктивных органов. И вы видели, насколько мы деликатно и хорошо сделали это оперативное вмешательство, то есть полностью сохранили матку, трубы, яичники, да, то есть она абсолютно выглядит здоровой, с одним единственным швом на а, задней стенке. И это вызвало шквал эмоций, потому что, ну, как правило, вот эти вот большие оперативные вмешательства я редко вот и люди конечно были удивлены как раз так сказать, распространением болезни да и были удивлены о том что можно даже в такой ситуации сохранить орган Поэтому я еще раз напоминаю всем женщинам и говорю, что если у нас нет онкологического заболевания, да, то есть если у нас нет рака эндометрии или рака шейки, то по большому счету в любой ситуации можно орган сохранить при самых а, так сказать, невероятных миомах, а при самом невероятном их количестве. У нас есть оперативные вмешательство, где мы удаляли по 220-240 по 240 миом. Да, эта операция длится 4-5 часов, она сложная, нудная. Вот, хирургу надо настраиваться на такое э, марафонское оперативное вмешательство, да, так, так сказать, и обладать определенными психологическими данными в этой ситуации. Вот. Но э, стремление пациентки сохранить орган и желание, например, э, с моей стороны всегда выполнять орган, сохраняющий оперативное вмешательство, они приводят к хорошему результату, да, и мы, э, если планируем сохранять матку, то технически, э, так сказать, в нашей практике не встречаются случаи, что мы вдруг ее стали удалять, да, объяснить объясняю пациентке, что что-то пошло не так, да, то есть как бы заранее всегда понятно все, сказать, со степенью вероятности там 99 и процентов, и я объясняю пациентке, надо сохранять орган и можно это сделать, да, или этот орган нужно удалять, вот по такой-то, по такой-то причине, да, то есть если мы имеем целый комплекс проблем и болезней и возраст там в районе 50 лет или мена паузу уже, и кроме миом есть еще и эндометриоз, и рецидивирующие эндометрии с плохой гистологией, и рецидивирующие гиперплазии эндометрии, да, то в такой ситуации, конечно, стоит задуматься, стоит сохранять орган или нет. Речь идет о теле матки, да, то есть, как правило, в 95% случаев, если мы говорим о том, что мы будем удалять орган, мы сохраняем всегда шейку, мы сохраняем всегда яичники, то есть это не нарушает половой жизни, это не нарушает гормонального фона, вот, и естественно, что Качество жизни и, самое главное, профилактика и риск развития рака будет гораздо в этой ситуации выше. Если этих проблем нет и у пациентки имеется только узловой аденомиоз или там огромное количество миом Матки, да, был единственный полип эндометрии и возник он один раз, или там гиперплазия эндометрия простая железная, мы ее удалили, и возникла она один раз, то в такой ситуации нет никаких вопросов и проблем с точки зрения сохранения. Матки ни локализации узлов, ни их количество, ни их размеры не являются показанием для удаления органа, чтобы было понятно. Ни количество, ни размеры, ни положение этих узлов не являются показанием для удаления органа. Это нужно понимать, поэтому обращайтесь, не стесняйтесь, пишите мне, присылайте свои УЗИ, присылайте обязательно анализы шейки матки, если есть МРТ, высылайте данные МРТ, указывайте возраст и основные жалобы, и я вам дам развернутый ответ, и нет, как показалось, случаев, при которых невозможно орган сохранить. Это такое маленькое вступление. Так, ну давайте мы приступим непосредственно к самим вопросам. Я смотрю, уже достаточное количество присоединилось у нас слушателей как в Инстаграме, так и ВКонтакте, и в Телеграме. Я листаю сейчас, я максимально со всеми стараюсь тоже здороваться, машу ручкой. И, вот, и сейчас, я думаю, что мы найдем, порекомендуйте, пожалуйста, хорошую гинекологу, чтобы пройти обследование перед оперативным вмешательством. Ну, приходите к нам, и, вот, и мы, так сказать, проведем вам любое обследование, которое необходимо перед оперативным вмешательством. Не обязательно, что вы будете оперироваться у нас. Да, то есть мы можем и подготовить вас к операции в другом месте, проблем вообще никаких нет. При панкреатите может ли быть увеличение селезенки? Да, может быть, но это встречается крайне редко, если есть какие-то деструктивные формы панкреатита, в которые вовлечена селезеночная вена, она проходит за поджелудочной железой, и есть проблемы с этой веной, там, с тромбозом или еще что-то. Да? То есть в этой ситуации, как правило, может селезенка увеличиваться. Просто изолированное воспаление поджелудочной железы не влияет на увеличение селезенки. То есть это, как правило, отдельная проблема, вот, и встречается она нередко. Выезжаете ли вы в другие города на операции? Выезжаю, да, но крайне-крайне редко. да, С точки зрения просто проведения операций, выполнения, то есть всегда крайне сложно найти место, где все соответствует твоим стандартам, я имею в виду в плане... Инструментария, то есть адекватных врачей, которые могут потом этого пациента вести в послеоперационном периоде, да, наличие времени личного, то есть вот эти все факторы, чтобы они складывались. Раньше я ездил много и проводил где-то примерно там 35-40 мастер-классов в год по стране, так сказать, в период пандемии это все свернулось и, к сожалению, сейчас развернуть все крайне крайне сложно, но все равно выезжаю, по крайней мере, где-то 5-6 раз в год мастер-классы провожу. В основном все едут ко мне, потому что у нас условия в клинике шикарные, вот, и мы можем делать друг, любые оперативные вмешательства в нашей клинике. Подскажите, пожалуйста, две функциональные кисты на одном яичнике не опасно, вот, но само по себе, если они установлены, что они функциональные, то есть никакой опасности в данной ситуации нет. Главное смотреть за размерами и главное смотреть о том, чтобы они уменьшались в динамике. Да? То есть нужно каждый месяц на 5-7 день по циклу делать контрольные УЗИ. Если они уходят, то проблем в этом вообще никаких абсолютно нет. Но если они размерами 10-12-14 сантиметров, всегда есть риски кровоизлияния в эту кисту с развитием острого живота или перфорации кисты с кровотечением в брюшную полость. То есть в этой ситуации конечно необходимо будет выполнять экстренное оперативное вмешательство а так они не перерождаются в рак вот и ничего там опасного нет в европе практикуется магнитный браслет лингс почему вы не делаете такую операцию на пищеводе мы делали подобное оперативное вмешательство 5 лет назад они показали малую эффективность стоимость их колоссальной примерно 20 тысяч евро стоит расходный Материал, вот, и в этой ситуации, то есть, как правило, не оправдано да, то есть, вот эти затраты экономические, то есть, и тот эффект, который мы достигаем этим оперативным вмешательством. И, имея потом рецидивы и проблемы в послеоперационном периоде, мы отказались от этих оперативных вмешательств. Так, дальше, идем дальше, дальше, дальше, смотрим. Со всеми здороваюсь. Задавайте вопросы. Возвращается ли миум снова после операции, как часто? Да, то есть, ну, это вопрос, который задает практически каждая женщина, которая идет на оперативное вмешательство по поводу миомы. Вот, мы говорим о том, что если матка есть, то из любой гладкомышечной клетки может миома вырасти. Вот, тем более, если есть какая-то генетическая предрасположенность. Да, если у вас миома произошла, то есть она выросла на основе какого-то экстремального фактора, то есть связанной со стрессом, связанной с какой-то инфекцией, там переболели ковидом, например, или еще что-то, да, то риски, что она будет возникать вновь, они малы. Если ты генетически запрограммированные вещи, и так сказать, миома встречается множественное, да то есть большое количество миом, то, конечно, риски развития рецидива они выше. Ну и считается от количества миом. миом если мы удаляем одно миом, риск развития рецидива примерно процентов 5. Если мы удаляем 2-3, то он возрастает до 10. Если мы удаляем 15-20 миом, то риски примерно 20-30 процентов. Если мы удаляем 100 миом, да, то риски, что они будут расти, вновь составляют где-то там процентов 90. Да. Речь идет о чем? Что зачем мы сохраняем орган? Если женщина собирается родить, то нам нужно обязательно такое окно, да, свободное от миом, чтобы она смогла забеременеть и родить. Если женщине там 45, 46, 47 и она хочет матку сохранить и остаться своим органом, то как раз этот светлый промежуток 5, 7, 8, 10 лет у нее будет, далее наступает климакс, и, как правило, миомы не рецидивируют. То есть вот здесь нужно абсолютно понимать, то есть зачем это делается. И мы всегда обсуждаем с пациентками о том, что это может быть, и это периодически происходит. Вот сейчас ко мне начинают возвращаться пациентки, так сказать, в небольшом количестве, но все равно они есть. То есть те, которые переносили у меня лапароскопические или открытые миомбектомии в 10-11 Году, То есть это было там 10, 11, 12 лет назад, я оперировал их, то есть у них вот светлый период был 10-12 лет, да, и они сейчас приходят опять, вот, и а, основная масса из них все-таки просит сохранить орган, и их такой а, вариант абсолютно устраивает, да, что она вот 10 лет ходила без миом, вот, и далее, значит, Встречается опять, так сказать, эта проблема возникает. Но, как правило, это все-таки множественные миомы, чтобы у вас было, на таскать так сказать, понимание. Да? Сейчас дальше мы листаем дальше. Сейчас я отвечаю на вопросы, потому что я как-то перемахнул очень далеко вниз в Инстаграме. Вот, возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. Так, идем дальше. Может ли быть увеличение селезенки при анемии? Да, при анемии может быть увеличение селезенки. Так, после прижигания шейки матки Какой срок восстановления и ограничений? Спасибо большое Это все решается в конкретном случае Какой был объем, то есть какое воздействие было на шейку оказано Лазерная, так сказать, карма, биполярная петля Вот, или что делалось в этой ситуации По поводу чего делалось, да То есть эти все ограничения лучше всего обсуждать с оперирующим хирургом да, То есть нужно обязательно, чтобы он вел вас И я вот просто так со стороны так сказать, говоря вам, ни в коем случае не смогу ответить на этот вопрос, потому, потому что от этого зависит и течение после операционного периода и мне не хочется вам делать хуже. Сделал операцию пластика мышц тазового дна, можно ли пройти у вас обследование по результату и когда лучше. Да, можно пройти обследование, проблем вообще никаких нет. Вы можете прийти в любое абсолютно время, например, наши пациентки приходят на контрольный осмотр через 7 суток после оперативного вмешательства, далее, если все у них хорошо, то через месяц, через три месяца. Поэтому, если у вас какие-то проблемы, сомнения или жалобы есть, приходите в любое время, можно записаться у моей помощницы Ольги восемь девять восемь пять двести двадцать два Сделаем свое УЗИ, я посмотрю на у вас, если нужно какой-то дополнительный до обследования, мы его обязательно у нас в клинике сделаем. Пациентка три дня назад поступила за боль болью боль, боль, боль в правой подвздошный области. На УЗИ был диагностирование маточной беременности, разрыв трубы гемоперитоней. Он провели лапароскопию, справа конгломерат, трубы с кишечником. Ну, все правильно сделали. То есть вам в данной ситуации нужна была лапароскопия, санация брюшной Полости или туботомии с извлечением плодного яйца или тубоктомии с его удалением. Все зависит от конкретной хирургической ситуации. Так, 43 года, 2 года, менопауза, никаких симптомов нет. Предлагают ЗГТ, как быть? Вот, Но В данной ситуации нужно понимать о том, что ЗГТ, как правило, назначается в первые 2-3 года после наступления менопаузы. Паузы, и если это время, так сказать, прозевать, да, ну, говорим мы так, да, то потом за ГТ уже не назначишь. Вот, и по большому счету я бы все-таки прислушался к врачам, назначил его, если никаких жалоб нет, можно назначить в дозе в небольшой, да, чтобы, ну, вот, гормональный фон все-таки у вас был, так сказать, в норме. Я бы советовал это сделать. Но перед тем, как назначить ЗГТ, начать принимать, нужно обязательно пройти соответствующее обследование, да, то есть посмотреть молочные железы, гормональный фон, щитовидную железо, печень, вены, то есть, ну, надо обязательно обследовать все. Хронический цервицит является ли, показанием к удалению шейки матки. Нет, ни в коем случае не является, он лечится, и это не является показанием к удалению шейки. Так, листаем дальше. Скажите, пожалуйста, при миоме задней стенки диаметр 10 на 8 сантиметров. Какая тактика? Понятно, что нужно делать оперативное вмешательство, удалять миому и сохранять матку. Вы пришлите мне УЗИ а, или сюда в личку, в Инстаграм, или на мой личный электронный адрес. Пучковка, КВ, Собака, mail.ru укажите. Возраст, основные жалобы, вот, и я вам напишу, вот сказать, уже конкретный ответ. Я все эти операции делаю, матку можно сохранить и проблем никаких нет, миом эти удалить, убрать. Идем с вами дальше, двигаемся дальше. Как вы относитесь к препарату Визанна? Вот, отношусь к нему никак, в принципе, больше отрицательно, не вижу основных никаких от него там, Позитивных вещей – это лекарство, которое применяется для снятия симптомов при эндометриозе, да, то есть уменьшение боли, уменьшение кровотечений при аденометриозе. Минусом является то, что эффект только во время приема, принимать это лекарство можно максимум год, полтора, ну может быть два. Больше пока никаких данных абсолютно нет по длительности приема этого лекарства. Вы его отмените, у вас все вернется вновь, вернется еще в большей форме. Поэтому если планируется оперативное вмешательство, но нет времени, да, условно говоря, сейчас его выполнить, то можно применять это лекарство, чтобы так сказать, снизить симптомы до оперативного вмешательства там, на протяжении полугода, там, условно говоря, да, но далее все равно надо эндометриоз оперировать, потому что он только хирургически лечится и никакие гормоны, в том числе и визана, не вылечит это явление. Что за диагноз олигодесменорея как нужно лечить это заболевание? Значит, к этому это уменьшение месячных вот. И в данной ситуации надо обязательно сделать обследование и пройти гормональный фон, надо обязательно сделать УЗИ, таскать органов малого таза, надо сделать, скорее всего, гистероскопию, то есть посмотреть эндометрию, взять гистологию из этой зоны, может быть, сделать иммуногистохимию вот, и уже определиться. Вот. Вы можете прийти к нам в клинику, мы все это обследование сделаем и проблем никаких не будет в данной, в данной ситуации. Естественно, что это нарушение месячного цикла. Так, после удаления мемы, лапартомии 20 апреля можно летом ехать на море или есть противопоказания. Можно ехать на море, но как правило, то есть это ну, примерно через 3 месяца после оперативного вмешательства. И если там а, у вас шов есть, его надо обязательно защищать от солнца, потому что первый год любой разрез надо защищать от солнца, чтобы рубец не был килоидным, не был красным. да, То есть обязательно лучше закрытый купальник в данной ситуации применять. По УЗИ брюшную полость расширение петель кишечника до 2,7 см в левой подреберной области. Опасно это или нет? Но само по себе это ничего не значит. В какую фазу перистальтической волны посмотрели у вас, да, по поводу какого заболевания вам делали это УЗИ-исследование. Если у вас есть спаечная болезнь, есть болевой синдром, то в этой ситуации это может что-то значить. Говорит о нарушении так сказать, прохождение пассажа кишечного содержимого, да, если это просто вам делали УЗИ брюшной полости и выявили это, то я вас уверяю, то есть это ни о чем может не говорить. гнойно аппендикулярный инфильтрат вызвали... Хирургу. Он сделал аппендектомию и рассек спайки. Прекрасно, хорошо. Добрый день. Пару дней назад была сделана лапароскопия по удалению двух эндометриоидных кист. Врач прописал пить 9 месяцев за фрил. Начитав все отзыв, боюсь ее пить, мы планируем беременность. Это надо решать все равно со своим врачом, не со мной. Или вы приходите ко мне на консультацию, приносите протокол оперативного вмешательства и гистологии, И я посмотрю вас, то есть, потому что назначение или отмена гормональных лекарств делается очно, заочно, я ни в коем случае не смогу это сделать, и это будет абсолютно неправильно, да, то есть был или нет наружный эндометриоз, были кроме этих эндометриоидных кист еще какие-то очаги, есть у вас аденомиоз или нет, есть нарушения месячных, так сказать, это здесь огромный большой спектр факторов, которые влияют на назначение вида, отмену и дозы как раз гормональных средств после оперативного вмешательства, поэтому Просто так на этот вопрос не ответить. Правда ли, что при миоме нельзя делать массаж с... Кавитация. Значит, ну, прямых нет данных, что это усиливает рост миомы, но, в принципе, да, так сказать, из практики всегда любой прогрев тканей и раздражение этой зоны, вот, является отрицательным моментом. Поэтому мы не рекомендуем сидеть в горячей ванне, ходить в сауну, много лежать на солнце. То есть, любые вот эти факторы, они могут провоцировать рост миомы, в том числе и массаж этой зоны, тем, тем более с с кавитацией, да, то есть я бы все-таки не рекомендовал вам это делать. По МРТ диффузный аденомиоз в первой стадии. Будет ли это мешать прикреплению плода? Нужно ли это оперировать? Если это диффузный аденомиоз и первой стадии, то есть, как правило, это не мешает беременности и не мешает вынашивать. Если у вас нет никакой клинической картины болевого синдрома или обильных месячных, то в данной ситуации занимайтесь беременностью и лечить ничего специально не надо. Чем вы рекомендуете мазать шов после лапатомии, чтобы быстрее зажил? В одном месте слева плохо заживает. К врачу ходил и сказали продолжать обрабатывать антисептиком прошел месяц. Вот. Ну, в данной ситуации я думаю, что это можно так называемый есть бальзам шестаковского. Вот, это на основе винилина. Бальзам шестаковского. Вот. А, значит, и он хорошо подсушивает и заживляет вот эти все рубцы. Можно ли делать за раз-две операции на почке киста и на яичнике эндометриоидная киста? Сколько по операции у вас находится под наблюдением? Я из Казахстана хочу приехать. Проблем никаких в этом плане нет. Наоборот, хорошо лапароскопически через одни проколы сделать удаление кисты и там, и там. Вот. Примерная длительность оперативного вмешательства где-то час. Полтора, находиться в клинике нужно 3-4 дня, после этого оперативно мешается 3-4 дня, нужно находиться еще в Москве, на восьмой день вы можете улетать в Казахстан к себе домой. Вы мне пришлите все свои данные сюда, в директоре, на мой личный электронный адрес, Пучков, КМКВ, Собака, Mail.ru, я вам дам развернутый ответ и жду вас, приезжайте, я из Казахстана оперирую, где-то ну примерно 10-15 человек в месяц ко мне приезжает. Так, двигаемся с вами дальше, отвечаем на вопросы. Несколько раз в месяц бывает боли внизу живота, складкообразные. Проверял, все в порядке. Ну, это может быть все, что угодно, и функционально в том числе характера. Все-таки вам надо с гастроэнтерологом побеседовать на эту тему. Вот, так сказать, это, конечно, может быть и какого-то там гинекологического плана болевой синдром, но вас надо смотреть и, в принципе, смотреть все обследования. Вот так вот на расстоянии высказаться в этом плане сложно. Так, двигаемся дальше с вами. Несколько лет мучаясь горечью во рту. Гастроскопия показывает дуадено-гастральный рефлюкс. Можно ли раз и навсегда решить данный вопрос оперативно? К сожалению, нет. Вот, одна гастроскопия не дает никакой информации, она выдает нам информацию, что есть желчь в желудке. Надо сделать обязательно рентген, и желудка с барием на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Раз сделать рентгеноскопию, так называемой дуаденографией 12-перстной кишки в условиях гипотонии, то есть, дуаденография в условиях они, это делается с атропином обязательно в присутствии анестезиолога да это даст большое количество информации как раз по 12 перстной кишке. Далее обязательно надо делать мультиспиральную компьютерную томографию МСКТ с контрастом сосудистой фазы на предмет отхождения верхней проживечной артерии, то есть так называемой артерии месториальной компрессии, которая может сдавливать 12-перстную кишку в нижней горизонтальной ветви и приводить к рефлюксу желчи из кишки в желудок. Обязательно таскать Посмотреть надо поджелудочную железу, желчеводящие протоки, печень, потому что тоже проблемы в этих органах могут вызывать дуадено гастральный рефлюкс. И только после этого можно сделать какой-то комплексный анализ, выявить причину этого дуаденостаза с рефлюксом. Носит это функциональный характер или носит это органический характер. Если носит органический характер, то в этой ситуации можно попытаться хирургически эту ситуацию исправить. Если это функциональный характер, то хирургически мы ничего не можем сделать. Нужно Делать медикаментозное иглорефлексотерапию, там электросон и прочую электростимуляцию. То есть, есть соответствующие методы лечения, которые облегчают это состояние. Да, то есть, я вам описал. Вот вы можете, если живете недалеко, прийти ко мне на консультацию. Я вам распишу, и мы можем эти все обследования сделать у нас в клинике. После реконструкции стомы болит сильно. Желтый, где она была, выведена. Врачи говорят, что это спайки, как их лечить. Это только на обезболивающих. Конечно, желательно посмотреть вас. Можете мне прислать все свои данные на мой личный электронный адрес. Пучковка, КВ, Собака, вот, И я посмотрю, какое оперативное, вмешательство, какое оперативное вмешательство у вас было в первую очередь сделана, какая реконструкция была сделана. Вот, и далее уже смотреть, что за причина болевого синдрома после закрытия стомы в данной ситуации может быть и какие обследования вам еще нужно сделать, чтобы уточнить характер этого болевого синдрома. У меня эндометриоз тела матки, 41 год, во время месячных были сильные боли, но в этом месяце, во время вообще не было боли. Могут исчезать болевой синдром или нет? Да, он может исчезать и сам, и проявляться, он может и активизироваться какое-то время, может и затихать на месяц, два, три, 4, пять. То есть это абсолютно не связано с лечением. Так, двигаемся дальше. чуть-чуть поправлю еще звук так двигаемся дальше Делайте в операции при анальной трещине и геморроем. Да, в нашей клинике проводятся эти оперативные вмешательства. Вот у нас прекрасные проктологи, которые делают только эти оперативные вмешательства. Поэтому вы можете, например, описать проблему мне. Я скину им, чтобы они посмотрели и дали ответ. Или позвонить моей помощнице Ольге напрямую. 985 222 1087 985-222-1087. Она запишет вас на консультацию пообщаетесь и все вам, так сказать, хирурги объяснят. Когда после, после пластики мышц танцевого дна можно полноценно заниматься спортом, растяжкой и всем другим. Надо обязательно смотреть вас, я не знаю, какую пластику делали вам, какая физическая активность у вас была до этого, но в любом случае, если вот как вы... Говорите, то есть это минимум надо 6 месяцев ждать, минимум, а желательно может быть 8 и 12. Если вы придете ко мне на консультацию, я посмотрю вас, мы обсудим, что вам сделали, посмотрим состояние промерзости, что есть в настоящее время, и уже рекомендации могут быть более точные в данной ситуации. Так, двигаемся дальше, присоединяется к нам довольно... Большое количество слушателей. Каковы шансы выносить беременность после удаления миомы полостным путем? Не будет ли рубец на матке влиять негативно на развитие плода? Значит, не играет роль, делаем операцию открытой или лапароскопически. Самое главное, какое состояние рубца на матке. Оно определяется на УЗИ. То есть через 6 месяцев всегда понятно, созрел рубец или нет. Мы делаем контрольный УЗИ при миоме матки на седьмые сутки, через месяц 3-6. На шестые сутки сутки, на 6 Месяц, как всегда, понятно, уже зажил рубец хорошо или нет. А Если он зажил хорошо, то в данной ситуации мы рекомендуем беременеть через 8-12 месяцев. И в 99,9% случаев никаких проблем с этим рубцом не будет. Поэтому не волнуйтесь. Просто надо за этим состоянием смотреть. Эндометриоз постоянно, 27 лет, сильной боли, при менструации, гормоны принимала 6 месяцев, не помогло мучить. Что делать? Это то, о чем я вам говорил, так сказать, там минут 10-15 ранее, да, что гормоны не лечат эндометриоз. Метриоз, вот, и с ним надо заниматься более радикально. Вы пришлите мне все свои обследования в Директ, вот, или на мой личный электронный адрес. Есть УЗИ, наверняка есть МРТ, что вы принимали, какая клиника была до лечения, после лечения сейчас. И я уже дам вам развернутый ответ, и будем двигаться в сторону помощи вам, то есть чем реально можно помочь. Так, идем дальше, идем дальше. Ну, тут чуть-чуть меня хвалят, по-моему, да, если у вас есть проблемы, не теряйте зря время, не бегайте от одного врача к другому, проверь, поверьте, самый лучший врач на плане, нет, это Пучков, ну, не самый лучший, но, может быть, один из лучших, да, поэтому врачей, я всегда говорю, на самом деле, огромное количество, большое, хороших, вот, и надо действительно ходить своего врача, вот фанатичного, который, так сказать, верит в свою специальность, любит свою специальность, самое главное, любит людей вот, и любит людям помогать. То есть в этой ситуации мы всегда будем впереди, да? если мы к своей специальности, к своей профессии относимся вот так, с любовью. Врачей много хороших, поверьте мне, я знаю огромное количество очень хороших врачей разных специальностей. Тубоктомию провели, но после операции уже на третий день сегодня вырывает. Сделали прозерин по схеме. Я не могу делать коррекцию вашего лечения. Вы в стационаре находитесь, да, видимо. Вот. Это надо общаться со своими врачами, с лечащими, да, и мне сложно очень, не видя вас, не осматривая вашего живота, не зная толком оперативного вмешательства, где никакие вещи, да, сейчас пытаться вмешиваться в лечение врачей, которые проводят в Thank <laughs> you в стационаре вам так сказать все эти мероприятия да, это нехорошо, неправильно вот, и не надо этого делать вот. А если вы пишете, что на рентгене вчера были чаши клойбера да, то есть это говорит о том, что вполне реально может быть сказать, развитие кишечной непроходимости она может там иметь динамический характер функциональный лечится может иметь механический характер да, то есть надо разобраться с вами смотреть, дать обязательно бари перорально посмотреть за продвижением этого бария по кишечнику и на основании этого уже принимать решение, нужно что-то с вами хирургически делать или нет, нужна ли вам лапароскопия с коррекцией этой ситуации или лапароскопия в данной ситуации не нужна. Мне нереально сложно, так сказать, ориентироваться на расстоянии и давать вам какие-то советы в экстренной ургентной ситуации, как себя вести. Будет ли видно на рентгене брюшной полости, если спайки в кишечнике или нет? То есть, как правило, они видны, не спайки, а видно, что есть непроходимость пассажа по кишечнику. Особенно это в острой ситуации видно хорошо, да, в хронической мы тоже видим и отмечаем о том, что пассаж баре в каком-то отрезке нарушен. Сами спайки не видны. Мы видим косвенные признаки перегибы, мы видим вот как раз то, что, о чем я говорил, чаши, клой в острой ситуации утолщений складок кишечной стенки и прочее-прочее. То есть, есть свои признаки диагностические. Так, двигаемся с вами дальше. Пациентки 52 года, провели миомоктомию. Какие гормональные препараты можно рекомендовать? Опять к вопросу о том, что это надо общаться только с оперирующим хирургом или приходите ко мне на консультацию. Я на расстоянии. По поводу гормонального лечения никакого ответа дать не могу. Так, эндометриоидная киста, 3 см в левом яичнике, может ли киста помешать беременности? Нужно ли убирать или просто наблюдать? Значит, по большому счету она может влиять, особенно если есть в данной ситуации наружные эндометриоиды. Метриоз киста может обладать токсическим влиянием на ткань яичника, да, на фолликулярный запас и снижать АМГ. Она может перфорировать и вызывать спаечный процесс брюшной полости с выявлением и проявлением наружным эндометриозом, который в свою очередь уже будет так называемый перитониальный фактор включать да, в развитие бесплодия. Но можно с ней и забеременеть, вот, и выносить, да, и проблем не будет никаких. То есть, если вы пытаетесь забеременеть час и, а, так сказать, у вас не получается, то однозначно в этой ситуации нужно делать лапароскопию, ревизию, устранять причины все, удалять эту кисту, аккуратно ее вылучивая, полностью сохраняет ткань яичника, проверять проходимость труб маточных, рассекать спайки, делать ревизию на наружный эндометриоз. То есть, в этой ситуации нужно делать комплексное обследование и лечение всех факторов. Если вы не занимались беременностью, попробуйте позаниматься ей, вот. И если в течение полугода-восьми месяцев у вас при регулярной половой жизни не возникает беременности, то в этой ситуации, конечно, нужно делать лапароскопию. Но обязательно проверить нужно партнера своего, да, что у него со спермой все хорошо. А то мы можем планировать беременность и заниматься ей, а спермы у партнера нет. Так, двигаемся с вами дальше. Препарат Ерина лечит синдром поликистозных яичников или нет? Нет, не лечит, да, то есть он облегчает эту ситуацию, но если это настоящий синдром поликистозных яичников, вам надо делать лапароскопию, снимать эту утолщенную оболочку с яичников, это дает очень хороший эффект и в 90% случаев приводит к беременности. да, То есть все в этом плане будет хорошо. Рекомендовано пластиковое лакалище с сетчатым имплантом при опущении передней и задней стенки в Ваше мнение об импланте. Альтернатива 40 лет, лет. Если имплант будет установлен вне стенок в лакалище, да, то проблем никаких нет, и это хорошая методика. Если этот имплант будет устанавливать вдоль стенок в транс вагинально, да, то всегда есть риски развития а, пролежня, есть риски развития эрозии на гноение, особенно если женщина ведет активный половой образ жизни. Да, в 48 лет, я думаю, что а, так сказать, половой жизнью вы живете. И в этой ситуации это будет неправильный выбор оперативного вмешательства. Можно получить проблем больше, чем их было до а, самого оперативного вмешательства. Если хотите, пришлите мне все свои данные, я дам более развернутый ответ. Я этой темой занимаюсь даже при желании вам, вам смогу сделать это оперативное вмешательство. Всегда ли нужно убирать спайки после лапаротомии? Их нужно убирать в том случае, если так сказать, они приводят к клинической картине. Да? То есть, если есть болевой синдром, нарушение пассажа кишечного содержимого по кишке, запоры там, и прочие все эти вещи, да? в такой ситуации нужно, нужно делать оперативное вмешательство. лапароскопирую, усекать спайки и вводить противоспаечный гель. Если никаких жалоб нет, то ничего не надо делать. Можно ли планировать беременность, если увеличена селезенка? Вначале надо разобраться с причиной, так сказать, увеличения селезенки. Это может быть болезнь крови, это Могут быть еще какие-то проблемы, вот, да, и в этой ситуации они эти проблемы могут помешать вашей беременности и выносить ребенка. Поэтому лучше разобраться. Само по себе увеличение селезенки для беременности не опасно. Но та болезнь, которая может приводить к этому увеличению, может быть опасна непосредственно для беременности. Вот, спасибо за бальзам Шостаковского, да, прекрасно все, обязательно нужно вот то, что вы описываете как раз вот в вашей ситуации, если есть раздражение с корочками на шве и прочее, все, то есть он хорошо будет вам помогать. Была найдена киста на УЗИ, повышен сей 125 на операции кисту нашли, через месяц переиздала онко. Маркер он на 10 единиц стал выше, чем до операции. Зачем он может быть повышен? Сей 120. Пятый, то есть нужно обязательно делать гастроколоноскопию и посмотреть, что проблем нет там, нужно обязательно снимать легкие и посмотреть, что проблем нет там, если речь идет об эндометриозе, то он может повышаться и при кисте кистете яичника, и при наружном эндометриозе, и при аденомиозе, да, то есть прежде всего нужно исключить онкологические проблемы, сделать рентген а лучше КТ легких и гастроколоноскопию, вот, и мне нужно оценить, то есть размеры и проблемы по эндометриозу, есть они или нет в данной ситуации. Семь месяцев назад была операция по поводу рака прямой кишки. Химия закончилась месяц назад. Можно ли полететь на море в июне? Нежелательно. Вам нужно лететь, если на морской берег, то на какой-нибудь на холодный. То есть инсоляция в данной ситуации, она нехорошо влияет, вот и температура повышенная, опять же, нехорошо влияет на риск развития рецидива. Я бы три года воздержался, то есть проводил в умеренном климате отпуск, да можно уехать на какие-то озера, в лесную зону, не надо загорать, и не надо ехать там, где температура 25 и выше, да, лучше все-таки умеренный климат в данной ситуации. Сыконь не смогла забеременеть. Это самое забеременело, но 2-3 недели после пересадки был выкидыш аденомиоз. После операции, смогу забеременеть или нет. Смотря о какой операции идет речь. Вы присылаете мне свое УЗИ, МРТ, нужно понимать, о чем идет речь. Это узловой аденомиоз, или это диффузный аденомиоз. Лечили вы его или нет, как лечили, чем лечили, какое состояние эндометрии у вас, есть ли еще какие-то проблемы для выкидыша, является ли только этот эндометриоз проблемой, или есть какие-то проблемы еще, которые нужно устранить, это нужно вашей проблеме разобраться. Оптимально, чтобы вы на консультацию ко мне приехали, мы с вами спокойно на эту тему пообщались. Так, значит, я ответил на вопрос про кисту и онкомаркеры, Двигаемся с вами дальше, двигаемся дальше. У меня при климаксе начали расти кисты. Это нормально или нет? Это очень плохо и в данной ситуации требует оперативного вмешательства. Во время климакса любые кисты нужно удалять. После миомоктомии УЗИ делать через три месяца, не раньше. Обычно УЗИ или лучше 3D. Можно делать обычный УЗИ но у грамотного хорошего специалиста. Вот. Я еще раз говорю, что мы делаем УЗИ на седьмые сутки, на третий месяц, на шестой месяц и на и через месяц. Поэтому в принципе можно сделать его в любое время. Просто я имею в виду динамики, какой контроль смотреть. Так, двигаемся дальше. Проводят ли операции по удалению миома, если есть хронический тервицит? И нужно ли вначале, вначале лечить шейку? Оптимально шейку, конечно, подлечить. В данной ситуации операции проводится, это не является противопоказанием для миомоктомии. По УЗИ ставят диффузные изменения миометрии, по МРТ матка в норме, это как и кому верить. Вот. В данной ситуации может как один, так и второй метод ошибаться, вот. все зависит от клинической картины, жалобы есть у вас или нет, если жалоб нет, это одна ситуация, вот. если жалобы есть, это ситуация несколько иная. Да, оптимально можно это сделать в другом месте, переделать еще, то есть получить еще одно какое-то мнение. Возможно сделать гистероскопию, если есть выраженная клиническая картина, да, и уточнить непосредственно, есть или нет этот у вас диагноз. Расскажите про мастит. столкнулся про лечение маленькой шишечка. К сожалению, я не занимаюсь этой проблемой. Вот мы лечили эти вещи так сказать, 25 лет назад, когда я работал в отделении общей хирургии гнойной хирургии. Сейчас я не занимаюсь этим. И вам лучше обратиться в отделение гнойной хирургии, которая не, так сказать, непосредственно занимается этой проблемой. Я не смогу вам ответить на вопрос по поводу гнойного мастита. Так, двигаемся дальше с вами. Большое спасибо за ответ, пожалуйста. Паравриальная киста левого яичника 35 на 29. Нужно ли оперировать или нет, можно заниматься спортом во время этой кисты. Ну, 35 миллиметров это, в принципе, киста уже приличного размера. Если она перемещается на ножки, ее надо обязательно удалять, потому что может быть заворот, некроз и острый живот. По большому счету, посмотрите в динамике за этой ситуацией. Если она расти будет, да, то надо обязательно ее убрать. Вот, если какие-то сомнения есть или желания нет, можете подождать, посмотреть за ней за этим образованием но как правило всегда это заканчивается оперативным вмешательством ранее или так в более поздний период времени спортом заниматься можно опять если она на ножке то лучше вначале сделать оперативное вмешательство потом занимайтесь там без всяких проблем я это делаю за 20 минут лежать нужно всего один день в стационаре можно сделать мини лапароскопию вот, и восстановить всего очень быстро спортом можно будет там заниматься через 3 недели, месяц «В 40 лет, пройдя УЗИ, узнала, что дурога и матка. Что это значит? Беремести никогда не было. Сейчас хочу на ИКО». Ну, это вещи врожденные, встречаются. Никогда, я про про про просто думаю, вы не делали УЗИ. Вот Ничего в этом страшного нет. Делайте ИКО, определяется. То есть, они оба рога, так сказать, одинаковые, состоятельные или нет, или один рудиментарный, а один хороший. да, Просто это ИКОшники определяются сами, в какой рог лучше делать под подсадку. С двумя рогами женщина беременеют, рожают, и проблем тут никаких нет. СЕЙ-125 повышенный, это онкология или нет? Он встречается и при онкологии, и при эндометриозе. Спасибо за ваши ответы, пожалуйста. Так, вопросов сегодня море. Ну, это хорошо. На гистроскопии очагов аденомиоза нет, но в Зи говорят есть. Это получается внутри эндометрия аденомиоз. Да, это получается аденомиоз. В каком случае назначают эндоузии желудка? Если есть какие-то образования в желудке, которые находятся в подслизистом слое, вот, и а, на гастроскопии мы видим выбухание слизистой, но гистология берет только слизистую, да, в более глубокие слои мы не можем зайти. То есть в этой ситуации оптимально сделать эндоузи желудка, да, и там четко опишут, что за образование, вот, так сказать, чисто это доброкачественного характера, или если есть подозрение на гист, то есть нужно или не нужно делать оперативный мешать, по поводу после эндоузи это все очень хорошо видно а можно ли принимать препарат Иманера весной и осенью невероятно грыжу пищеводного его можно принимать в любое время если вам помогает это то это самое принимаете проблем тут никаких в этом плане нет но мы должны понимать о том что она не лечит грыжу а снимает симптомы только подскажите, по месту жизни собираюсь оперировать у Пустынникова Александра Викторовича Тюмень. К сожалению, я не знаю этого врача и совета вам по поводу этого дать не смогу. Так, вопросы у меня закончились в Инстаграме, переходим в ВКонтакт. Давайте посмотрим, что у нас тут. Доброе утро из Калининграда, прекрасно, из Софтек... Кара из Норильска, из Омска, с Волгограда. Смотрите, какая у нас хорошая. Это самая география. Вопрос, все ли оперативные вмешательства платные? Да, я работаю в частной клинике, поэтому, к сожалению, у нас оперативные вмешательства платные. Если записаться на операцию, сколько ждать своей очереди? Вот. Как правило, так сказать, у нас объемы большие, мы работаем в двух опер-блоках, я делаю по 4-5 оперативных вмешательств в день, поэтому очередь не Большая, и, как правило, на следующую неделю, то есть, ну, так сказать, с интервалом в 10-14 дней мы можем сделать уже оперативное вмешательство. Если у вас какая-то ситуация острая, мы всегда идем навстречу и делаем оперативное вмешательство быстрее. Так, далее удаляйте злокачественную опухоль на шейке матки или только химиотерапии. Да, удаляем, все зависит от стадии. Вы пришлите мне свои обследования, то есть обязательно МРТ малого. Таза с контрастом, МСКТ брюшной полости и грудной клетки, то есть это нужно все для стадирования, обязательно нужна гистология, то есть посмотреть форму это опухоли шейки. И в данной ситуации я вам дам ответ, что нужно делать, да? то есть или это оперативное вмешательство, или это на первом этапе химио терапия. Возможно ли сочетное оперативное вмешательство при интермуральной миоме матки, эндометриоидной кисты правого яичника? Конечно, проблем никаких нет, и мы всегда всю гинекологию, ревизию делаем и делаем оперативное вмешательство одновременно сразу, то есть и удаляем миомы матки, и по поводу эндометриоза, кист яичника, и спайки рассекаем, если нужно, делаем гистероскопию, проверку проходимости труб, то есть это все можно делать за один раз, и нужно делать это все за один раз. Вы присылаете мне так сказать, сюда в личку или например, на мой личный электронный адрес полное описание своего УЗИ, укажите возраст, какие у вас жалобы есть, я вам дам развернутый ответ, приезжайте, я прооперирую, вас все сделаю. Скажите операции по удалению эндометриоза, в какой день цикла лучше планировать. Их можно делать с первого сухого дня, то есть с пятого седьмого дня по циклу до двадцатого дня месячных. С 5, 7 до 20 дня месячных вот. спайки в двугласовом пространстве. Это видно к миоме и кисте. Относятся, да, все рассекается сразу, поэтому проблем тут никаких нет. Подскажите, врач назначил противозачаточные для профилактики появления кист и профилактики эндометриоза. Да, это может играть роль, то есть профилактическую, да, не является стопроцентной профилактикой. Если вы хорошо противозачаточные переносите, то это будет плюсом, да. если вы их переносите плохо, вот, то, конечно, в данной ситуации лучше их не применять. УЗИ вагинальные на какой день лучше делать? Как правило, это делается на 5-7 цикла день, да, то есть именно сразу после окончания месячных, это самое оптимальное. Возможно ли нормальное вынашивание беременности при наличии рубца на матки? Да. Возможно, проблем здесь никаких нет, надо обязательно за ним следить, то есть во время беременности делается а, УЗИ, то есть мы смотрим, есть ли истончение рубца или нет, но и самое главное, прежде чем беременеть, надо сделать УЗИ, если есть какие-то сомнения, то есть если есть ткань над нишей тоньше, чем а, 3,5 мм, да, оптимально, чтобы он был 4-5 мм, в этой ситуации надо сделать МРТ, посмотреть эту зону, и если рубец Тонкий, то прежде чем планировать беременность, надо, конечно, сделать метропластику, я это лапароскопически делаю, через три прокола и сечь этот старый рубец, наложить новый шов, чтобы зажил хороший шов, и можно было бы уже там через 8-9 месяцев заниматься беременностью. А как вы поступите, если женщина беременна с миомой матки? Мы беременными женщинами с миомой маткой не занимаемся. В данной ситуации нужно смотреть, есть ли какая-то опасность для выкидыша, для плода или нет. Это надо решать с акушерами. Если есть, то возможно оперативное вмешательство. И во время беременности удаления миомы, сохранение и беременности, и матки. Если можно подождать и дождаться все-таки кесарева в данной ситуации, то во время кесарева можно сделать миомэктомию. Если оно проходит более сложно, то миомэктомию не делают. После родов нужно обязательно, естественно, миому удалить и матку вам сохранить. То есть вот такая тактика. Нужно ли удалять кисту желтого тела? Киста желтого тела... Носит функциональный характер, ее удалять не надо, если она не привела к осложнениям, к кровоизлиянию или кровотечению. Так, рецидивирующая эндометрия принимает тамоксифен 3 года, сопутствующий диагноз рак молочной железы. Да, эти вещи как раз на фоне этого лекарства встречаются. Вот. И в данной ситуации, если это происходит регулярно, то лучше все-таки тело матки удалить убрать. Вам рекомендуют это правильно, чтобы не развился рак э, это самое, матки. Как попасть к вам на консультацию, где вы принимаете? Попасть на консультацию можно ко мне легко. Я принимаю в Москве. Как раз в начале прямого эфира я об этом говорил. Швейцарская университетская клиника. Это улица никола Имская, дом 7, дробь 8. Вот. Записаться можно на консультации ко мне на прием, позвонив моей помощнице Ольге 985-222-1087. 985-222-1087. Она запишет. Вот, и, так сказать, вы придете. Можете мне прислать сюда все в личку или на мой личный электронный адрес. Я, как правило, даю развернутое письмо. У вас уже есть понимание, какой объем оперативного вмешательства. Мы будем выполнять именно в вашем случае. Если у меня черные пятна под глазами, что это может быть? Но это нужно обязательно общаться с терапевтом прежде всего, да, то есть это надо проверять кровь свою, есть ли у вас там усталость или нет, то есть в таком плане, как бы я этой проблемы не занимаюсь. Удалили желчный прошло полгода, иногда продолжается боль, значит, операцию, вторую операцию делали на это самое, удаляли камень из пра, вот. То есть, я думаю, что этот болевой синдром, скорее всего, связан с наличием хронического панкреатита, который у вас развился на фоне желчной каменной болезни, эта ситуация. Часто и по устранению ЖКБ и удаления камней панкреатит оставаться может и при любом нарушении диеты, может возникать боевой синдром. Именно поэтому я всегда говорю, что оперируйте желчно-каменную болезнь вовремя, не доводите до осложнений, вот как у вас было. То есть камень проходит уже в протоке выводные, да, вызывает механическую желтуху или развитие острого панкреатита. И далее эти проблемы, они остаются с пациентом на всю оставшуюся жизнь. Значит, на какой день цикла планируете операцию по удалению эндометриоза брюшной полости? С 5 по 20 день цикла. Напишите, но, но номер для связи наглядно. Да, то есть, я сохраню эфиры как в Инстаграме, так и ВКонтакте здесь, проблем никаких нет, номер телефона есть в моем, это самое, ВКонтакте, непосредственно у меня на моей странице, на первой вы увидите то же самое, в Инстаграме есть, нет смысла его писать, он есть у вас в соцсетях, 985-222-1087, 985-222-1087, поэтому можете вы всегда записаться и ко мне прийти. После установки сетки под мочевой ТВТ, в какое время можно заниматься спортом и растяжкой? Вот, как правило, это полтора-два месяца. Вот. Дальше. Если нет возможности приехать на очную консультацию, то можно консультироваться по телефону. Да, вы можете позвонить, лучше не по телефону, значит, каким образом. А если вы хотите со мной конкретную консультацию, аудио и видео, да, то есть мы можем это сделать дистанционно, проблем никаких нет, у нас эта форма есть. Вот. И я провожу примерно ну, 10, наверное, консультаций в неделю как раз онлайн. Да. Для этого как раз звоните моей помощнице Ольге, 985-222-1087, она все организует. Вот. Или мы можем в текстовом варианте общаться с вами, в директе здесь или в личке непосредственно самой в соцсети в анамнезе дивертикулярная болезнь сигмовидные нисходящие кишки в течение года болит и сильный метеорит каждый месяц пью это самое, лекарство да? в данной ситуации нужно что сделать обязательно нужно иметь колоноскопию Обязательно нужно иметь и то есть это рентгенологические исследования непосредственно кишки. И надо сделать МРТ с контрастом. На основании этих трех исследований надо смотреть количество дивертикулов тех у вас, есть ли там активный воспалительный процесс или нет. Переходит он за пределы кишки в окружающую клетчатку, есть ли само воспаление кишечной стенки. Вот, и на основании этого принимать решение, если у вас вы длительно лечитесь. Антибиотиками и у вас практически нет никакого эффекта, или эффект очень короткий. В этой ситуации надо делать оперативное вмешательство. Я это делаю лапароскопически, через три прокола удалять измененный участок кишки и формировать анастомоз. И болезнь от вас уйдет. При миоме и аденомиозе можно колоть глюканат кальция, можно колити. Лечится ли противозачаточная гиперплазия и аденомиоз? Нет, не лечат. Здравствуйте, можете рассказать о причинах появления плацентарного полипа? Могут ли гормональные лекарства способствовать его уменьшению? В данной ситуации лучше все-таки сделать гистероскопию, полип этот удалить, а далее уже по результатам гистологического исследования для профилактики назначается лечение. Непосредственно все зависит от гистологии, которую мы получим. Приезжайте к нам в клинику, мы все это вам сделаем. При эндометриозе может быть гемоглобин 90. Если есть кровотечение, то может. Если кровотечения нет, то эндометриоз на гемоглобин не влияет. Надо обязательно сделать гастроэколоноскопию и посмотреть, нет ли проблем в ЖКТ. Тератома на двух яичников по 3 мм 22 года, нужно удалять или нет? Пока удалять не надо, нужно динамическое наблюдение 3 мм, это очень маленькие размеры Как можно обнаружить эндометриоз кишечники кишечнике на УЗИ малого АЗа, его можно увидеть или нет? Да, так сказать, если он больших размеров То есть, как правило, сантиметр там, 2, 3, 4, 5, 6 То на УЗИ, на МРТ он виден хорошо Если он небольших размеров то виден меньше. Диагноз ставится на основании УЗИ, МРТ. Обязательно нужно выполнять колоноскопию и обязательно смотреть на кресле. Вот вас. Поэтому делайте эти исследования, присылайте мне. Спасибо за ваши эфиры, вы помогаете людям. Пожалуйста. Миомы 6 сантиметров. Можно ли забеременеть и выносить ребенка? При такой миоме все-таки лучше делать оперативное вмешательство. Единственное, что тут а миллиметры или милли... Это МЛ или сантиметры. Если 6 миллиметров, то и не располагается миома в подследистом слое, то можно беременеть и абсолютно об этом не думать. Если 6 сантиметров, то надо обязательно делать оперативное вмешательство. Нарушение ритма сердца и кота, особенно после еды, повышается давление и сделать сложный вдох. Вот. В данной ситуации нужно обязательно провести обследование суточной холтеровской монитор сердца, одновременно сделать с суточным PH-метрией желудка, да, то есть одно, одно, одновременно два монитора вешается на сердце и делается PH-метрия, и определяется, есть ли зависимость рефлюксов из желудка в пищевод а, и нарушение ритма сердца. Да, то есть это сразу на двух как раз при парах бар вот Это делается исследование в, наш, в нашей клинике и мы можем четко определить зависит ли нарушение ритма от вашего герба от вашей рефлюксной болезни. Если зависимость есть, то вам 100% нужно делать оперативное вмешательство по поводу герб. и естественно это поможет с вашим сердцем. Если это зависимости нет, то скорее всего, что нарушение ритма это отдельная проблема, вот, а ГЭРБ это ваша отдельная проблема. И здесь нужно уже определяться по оперативному вмешательству, если есть выраженные изменений в пищеводе или нет, если грыжи пищеводное отверстие диафрагмы или нет. Поэтому можете написать мне вот, и при желании можете приехать и мы сделаем вам обследование и в вашей проблеме разберемся. Это возникает часто так называемое внепещеводное проявление герб. Спасибо за ответ и человечность. Пожалуйста. Здравствуйте. Что делать, если кистоечника на двух и есть жидкость? То, -то, -то Присылайте мне свое УЗИ, потому, потому, потому что на расстоянии по поводу гормональных средств очень сложно будет вам ответить. При небольшом опущении нужно делать операцию или нет. Если есть жалобы, операцию делать нужно. Если просто у вас находит это врач или никаких, в принципе, проявлений особых нет со стороны мочи и споскания, со стороны э, стула, то оперативное вмешательство делать не надо. Так, ВКонтакте удалось нам тоже все ответить. Смотрим, что у нас появилось в Инстаграме. Мы с вами час уже интенсивно работаем. Сейчас я вернусь. Обратно за это время, я думаю, уже вопросы возникли еще. Угу. Здравствуйте. Удалять миому 8 сантиметров лучше будет лапароскопически или полосной? 8 сантиметров я легко делаю лапароскопически через три прокола по своей методике с временным пережатием артериального русла. Так, дальше... Идем дальше, идем дальше, идем дальше можно ли вылечить кишечную метаплазию если она находится в пищеводе надо делать радиочастотную абляцию вот, и эта метаплазия уйдет за 7-10 дней вырастет ваша слизистая новая да, и проблем не будет никаких но обязательно надо исследовать пищеводно-желудочный переход на, на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы как основную из причин развития кишечной метаплазии так называемого пищевода Барретта. Вот, если она есть, то обязательно нужно делать оперативно мешать, лапароскопически устранять грыжу вот, и делать РЧА. РЧА можно сделать как до лапароскопии, так и после лапароскопии. Проблем здесь никаких абсолютно нет. И если есть спайки, миомы, субсирозные, порекомендовали лапароскопию, можно ли делать эту операцию? Беременности не было. Врачи из Краснодара посоветовали лапароскопию, была лапаротомия. Да, можно делать. Единственное, что найдите опытного хирурга, чтобы спайки не помешали выполнять основное оперативное вмешательство. Можно ли после удаления миом пить любые витамины? Можно. Витамины пейте после оперативного вмешательства, это полезно какой состав надо вам разобраться своим лечим врачом. Так. По УЗИ поставили под вопросом липому в матке, чем это опасно Ну скорее всего, что это все-таки миома, не липома То есть крайне-крайне редко такое заболевание Я вот сколько делаю оперативных вмешательств на матке Ну примерно где-то там 800 в год да. И вот за долгие годы липому в матке никогда диагноз не встречал на гистологии можно ли выносить беременность при хронической тазовой боли? Если беременность наступит, то конечно можно выносить, то есть сам по себе болевой синдром не является противопоказанием, но могут быть болезни, которые приводят к этому болевому синдрому, при которых забеременеть крайне сложно. В каких случаях лапароскопия может перейти в полостное оперативное вмешательство? Да? Но, как правило, я обсуждаю это с пациентами до оперативного вмешательства и всегда делаю вывод сразу. Да? То есть мы это делаем лапароскопически или мы это делаем открыто. Вот. У нас крайне редкие переходы, но это один раз там, в два года, там, на две Тысячи оперативных вмешательств, если мы начинали лапароскопию, переходили на лапаротомию. Да? То есть, как правило, все понятно и ясно на дообследовании. Я никогда не морочу голову пациентам, что мы сделаем лапароскопию, посмотрим, как там будет дальше, открыто или лапароскопически. Понятно, все всегда сразу. Или надо делать так, или надо делать так. Так, дальше. Делаете ли вы по квоте оперативные вмешательства? К сожалению, наша клиника по квоте не работает. Двигаемся. Что еще у нас есть из вопросов? Продолжают присоединяться люди, хотя уже эфир у нас заканчивается прямой. У меня деномиоз оперируют 4 месяца назад, удалили трубы кисты яичников, установили спираль Мирена. Мажется 4 месяца без перерыва. Ну, в течение 3-4 месяцев это может быть. В данной ситуации вы подождите еще месяц-два. Если а, мазаться будет, то, конечно, надо будет спираль удалять и какое-то решение принимать. Вот. Но, как правило, через 3-4 месяца это все заканчивается. Цервикальный эндометриоз, ПМРТ, эндометриоидная инфильтрация, влечение параметра, стенки кишечника. Обязательно оперироваться. На вязании пока нет болевого синдрома. Операцию нужно делать обязательно, как только вы отмените вязану, болевой синдром появится. Но самое главное, понимаете, что вязана не лечит эндометриоз, и все, что у вас есть, это не лечится, да, никаким образом с, это самое, с гормональными средствами, да, это нужно делать оперативное вмешательство. Чем вы раньше это сделаете, тем меньше пораженных тканей придется удалять в более... Поздние сроки придется удалять большее количество пораженных тканей. Можете ко мне обратиться, я этим занимаюсь, я все вам сделаю за один раз. Можно ли эндометриоз вылечить лекарствами? Нет, нельзя. Я уже об этом как раз сегодня весь эфир говорю. Двигаемся дальше. Сохраните прямой эфир. Обязательно сохраню. Спасибо, вы лучший. Спасибо вам. Так, в Инстаграме вопросы закончились. Что у нас тут еще осталось ВКонтакте? Что делать с интермуральным узлом 50 на 52 с тенденцией к центропитальному росту? Его нужно делать обязательно оперативное вмешательство. Я это делаю лапароскопически. Современная окклюзия артериального русла. Помогу вам, приезжайте, миому удалю, матку сохраню. Ну что, я смотрю, что у нас, так сказать, закончились все вопросы. Мы как раз ровно отработали у нас, так сказать, час. Я очень рад, что несмотря на... Погоду хорошая, вы со мной, вот, я думаю, что нам надо всем продолжить отдых, выходные сегодня, двигайтесь, обязательно выходите на улицу, гуляйте воздухом, дышите, спортом занимайтесь, будьте, будьте позитивны, с хорошим настроением, помогайте людям, помогайте окружающему миру и увидите, как он будет помогать вам. До встречи, искренне ваш, профессор. Пучков, я обязательно сохраню прямой эфир, смотрите его, вот, и задавайте мне вопросы, как сюда, в личку, в контакт, в инстаграм, в телеграм, в мой, на мой личный электронный адрес, пучков, кв, собака, mail.ru или звоните по телефону моей помощницы Ольги, 8 9 -8 5 222 1087. Я всегда помогу вам, искренне ваш, профессор Пучков. До новых встреч. Счастливо.